Каждая женщина достойна быть финансово свободной, и финансово независимой. Такое мое убеждение. Всем привет, с вами Мила Колоколова. И сегодня, как вы уже поняли, из моих первых слов я хочу поговорить о том, что же сдерживает женщин на пути к финансам. И почему так сложилось, что финансово успешных, финансово благополучных мужчин гораздо больше, чем женщин. Знаете, в чем, мне кажется, корень проблемы? В том, что женщина изначально ставит на себе крест и говорит: "Я не способна, я не могу это сделать, это мне не по силам, это вот какой-то мужчина другой это может сделать." Кто угодно, но не я. Часто истоки таких убеждений лежат, конечно же, в нашем детстве. Когда нам говорили, что мы не способны, что мы не талантливы, что мы не красивые, что мы не успешны, что никогда нам не жить богато. Я помню, как в моей семье была любимая фраза моих бабушек и, собственно, даже и родителей, о том, что нежели богато, нечего и начинать, да куда ты лезешь, да сиди, никуда не высовывайся, да будь. Тише воды, ниже травы, ешь, что тебе дают и тому подобные фразы и убеждения, которые, честно говоря, вот я уже взрослый человек, у меня уже своя собственная семья, свои дети, которые разговаривают и бегают, но при этом у меня внутренне вот это вот осталось, что да куда ты лезешь, и что я недостаточно хороша, чтобы говорить о чем-то, что я недостаточно хороша, чтобы делать свое дело хорошо. Понимаете, Насколько это глубоко сидит в нас, я представляю, что говорят, может быть, до сих пор ваше окружение, если вы сейчас живете еще с вашими родственниками, с более старшим поколением, почему-то это считается нормальным сказать своему близкому человеку, что ты не сможешь, что у тебя не получится. И считается, ну а что в этом такого, ну почему ты должен выделяться? Считается, что выделяться, считается, что зарабатывать деньги в нашей стране – это плохо, и что зарабатывают деньги и становятся действительно богатыми успешными только дети олигархов, только те люди, кто ворует, только те люди, кто нечестно что-то делает в своей жизни. И на самом деле для меня это большая проблема, потому что ко мне приходят эти люди, они приходят ко мне на курс, который у меня проходит каждые два месяца, курс «Финансовая свобода». Три года я уже веду этот курс, и на протяжении трех лет приходят женщины, ну и мужчина тоже, но женщина, у женщины это прям очень явно видно. Они приходят задавленные, задавленные своими родителями, своими родственниками, своими даже подругами, которые как бы желают им успеха, но которые любят посоветовать, что ты лучше туда несуйся. Да что ты лезешь? Да сиди, вот ты мать, вот и будь матерью. А те, кто там зарабатывают, они какие-то или мужики в юбках, или они не реализованы как женщина. То есть приводят ряд аргументов, которые наглядно показывают, что лучше сидеть и ничего не делать, и ждать, как бабку укорыта, ждать, что прилетит золотая рыбка и что-то принесет на своих плавниках. Но на самом деле, давайте посмотрим в корень, да, откуда берутся эти все убеждения, как правило, это убеждения наших неуспешных знакомых, неуспешных родственников. Да, как бы не хотелось это признать, но зачастую любят нам раздавать советы, давать рекомендации, очень авторитетные, неуспешные знакомые, к сожалению. Как правило, это люди, которые сидят на скамейке запасных, но которые очень любят сказать, как делать надо и как не надо. и мы как той самой книге Роберта Киосайки «Богатый папа, бедный папа» мы слушаем бедного своего папу, который не добился успехов ни в чем или добился успехов в своем каком-то деле, да, но в теме финансов конкретно он не эксперт. Так зачем же мы это делаем? Зачем слушать тех людей, которые, да, они являются для нас авторитетом как папа, как дядя, как брат, как дед, как, как мама, но они при этом не являются примером для нас в финансовой сфере. Я предлагаю, что сделать, уважительно относиться к этим людям уважать их за их возраст, за их авторитет в каких-то темах, но при этом иметь собственное мнение. И если тебе постоянно говорят, что ты не уверена в себе, ты будешь неуверенна в себе, если тебе говорят, что ты не способна, ты будешь неспособной. Знаете, есть такая фраза «мусор на входе, мусор на выходе». Если вы в себя вгоняете негативную информацию, информацию, которая отнимает у вас силы, энергию, информация, которая душит вас, которая связывает вам руки то, к сожалению, ну, мы то же самое будем получать на выходе. То есть вы также будете не способны что-то сделать, У вас будет внутри сидеть убеждение, что ну, а зачем вообще что-то делать, если все равно я успеха не добьюсь. И при первой же сложности, при первой же трудности вы скажете, ну вот, правильно мне говорили, правильно мне мой муж говорил, правильно мне моя мама говорила, вот действительно я ни на что не способна. То есть каждую неудачу вы будете воспринимать как собственное поражение и как подтверждение того, что вы не способны. Что можно сделать с этой ситуацией? Знаете, как вот лошадки, которые идут к одной цели, им одевают шоры, чтобы они не смотрели по сторонам. Вот сделать все возможное, чтобы убрать эту мусорную информацию на входе. Сделать все возможное, чтобы сфокусироваться на своих намерениях, сфокусироваться на своих целях и не слушать никого, кроме тех людей, которых вы выбрали себе в наставники, которые уже находятся в той точке, Которую хотите попасть вы? Если вы женщина, да, лучше, если это тоже будет женщина, лучше, если ее семейная ситуация, ее какие-то взгляды, умы заключения будут похожи на ваши? Так вы сможете найти ориентир, вы сможете найти в этой женщине себя. Если она достигла таких вот финансовых успехов, почему я не смогу это сделать? Я, у меня такие же руки, у меня тоже две руки, две ноги, одна голова, одно сердце. Почему я не способна это сделать? И вы удивитесь, как вот эта информация, да, вот эта энергия, она вам даст тот самый стимул, чтобы идти вперед, несмотря ни на что. Еще очень важная вещь с окружением. Если вы себя окружаете токсичными людьми, людьми, которые забирают в вас ваши остатки вашей энергии, если вы обнаружили, что вам ничего не хочется в последнее время, что вы не можете найти свое место, что вы в поиске предназначения, в поиске себя, что у вас нет сил, элементарных жизненных сил, чтобы просто жить, творить, мечтать, хотеть. Это говорит о том, что, скорее всего, вокруг вас нет вдохновляющего окружения, нет тех людей, которые будут рады вашим победам, нет тех людей, которые скажут, ничего, у меня тоже такое было, это пройдет, и у меня прошло, и у тебя пройдет. Поэтому... Сделайте акцент на формировании своего нового круга общения, своего нового окружения, того окружения, которое будет давать вам свободу, того окружения, которое вам будет давать чувство полета, ощущение, что вы на своем месте, вы делаете все правильно. Я вам очень рекомендую всеми способами, сначала может быть через книги, какие-то через тренинги, через клубы, через сообщество, найти этих людей, цели которых будут созвучны с вашими целями. Например, вот опять же возвращаясь к моему курсу Финансовая свобода, это как раз тот самый курс, где мы собираем людей-единомышленников, которые идут к общей цели стать финансово свободными людьми, иметь в жизни то, что хотят именно они, а не то, что решили за них, их окружающие, их родственники. Хотеть большего, желать большего, достигать большего. Не ради миллионов миллиардов, а ради просто себя самой чтобы просто жить спокойно, знать, что у тебя всегда будут деньги при любых обстоятельствах, суметь прокормить семью, быть, знаете, такой, с одной стороны, успешной женщиной, а с другой стороны, сохранить в себе женственность, сохранить в себе женскую притягательность. Да, это возможно, быть и женственной, и при этом иметь достаточно денег, чтобы просто о них не думать. Я вам очень рекомендую, пожалуйста, если вы сами в себя даже сейчас не верите, если вы не верите, что у вас может получиться что-то грандиозное, возьмите мою веру, возьмите мою веру, вот она, я в вас верю. Пойдите, попробуйте, сделайте первые шаги и не падайте, даже если будет очень сложно. Поднимайтесь, сидите вперед. Стыдно не упасть, стыдно не подняться. Я в вас верю, дорогие мои, и желаю вам огромного успеха, и финансового тоже. С вами была Мила Колокова. Ставьте свои лайки, пишите обратную связь по этому видео, насколько вам эта тема актуальна, и я уже по вашим комментариям пойму, стоит ли мне ее развивать дальше. Всем счастливо, пока!